Здравствуйте, мир. Очередные тесты, очередные черные лыжи для меня загадочные. А вам сейчас в титрах напишут, что за модель. Поехали. А Не буду скрывать, я, естественно, знал о том, что это за лыжи, не потому что я такой вот эксперт, типа, узнающий визуально все лыжи. Я знаю их по катанию. Эта лыжа не новинка там, ничего не... на И, притом даже не в модельности дело. И не в том, что там, это вот стиль. Вот это вот стиль, вот это лыжи, это стиль конкретно вот этой компании, которую сделала. Это лыжи, те, кто меня смотрит, они все уже, наверное, знают, лыжи одного поворота, да? Все, в данном случае лыжи большого поворота. Хотя я знаю, что это новые лыжи в этом сезоне, они появились, но я точно знаю, что я их уже катал, вот я четко понимаю, что где-то вот это уже, вот, вот это я уже кушал. Вот опять-таки, да, я сейчас говорю. Не знаю о том, какие лыжи Но вы в титрах видим Но я знаю точно, что я их катал Это лыжи одного поворота при том поворота в данном случае достаточно большого Достаточно большого это где-то в районе двадцатки Опять-таки не надо смотреть на паспортные там фишки да? Вот по ощущениям это была двадцатка и выше Значит суть в катания в том, что есть поворот, в котором эти лыжи идеальны Это вот этот поворот и они в него как только входят Вы их вырвать оттуда нереально То есть вы можете там Устроить дискотеку Вы можете там бухать с друзьями Вы можете слушать музыку Танцевать, все что угодно вы можете делать Вы можете вскрапнуть часок-другой вы же из поворота не уйдут да? то есть Перегружайте их, распускайте Они за него сцепились и не уходят Вроде бы как бы с точки зрения карвинга Отлично, то есть я поймал дугу И вот держите меня семеро, я буду вот в ней фигачить а теперь давайте посмотрим ситуацию, то есть вот я ехал по закрытому трассе, да, по закрытой, на ней никого не было И вот я просто представляю, что вот, вот вдруг мне надо зажаться, да, вот, а вдруг вот я вылетаю, а тут снобордисты, А вот там тетя лыжи собирает, а вот тут дети, да, что мне делать? У вас начинается с этими лыжами реально борьба, и вы реально начинаете попадать в ситуацию, в которой вы не понимаете, что делать вот, лыжи цепкие, пережёстченные и абсолютно не динамичные вообще, вот не динамичные вообще, то есть вы скидываете задник, он делает дым дым, -дым, -дым бьет в ноги, при этом морды куда-то начинают уползать, то есть вообще можно сказать, что проскальзывание проскальзывающих лыж, оно как бы на грани вот какого-то безумного кошмара. Удержать, безусловно, их можно Да, не вопрос, если вы умеете Их распускать, там, вы умеете занимать там, нагрузку, уходить Поджимать ноги Вот, в принципе, если вам непонятно то, что я вам сейчас сказал то лыжи не для вас вообще, да? Вот, опять-таки, даже если вы понимаете Что я сказал, но не умеете это делать то Это лыжи не для вас вообще На мой взгляд, это, в принципе, лыжи не для вас вообще Потому что это лыжи не для кого вообще эти лыжи, наверное, только для того человека, который ходит трассу, на эти, там, 22 метра, у него вот стоят вешки, ему тренер ставит вешки на 22 метра, и он такой, воу-воу-воу, а нифига, все, там никого больше нет, вот, ну, кроме вешек. В остальных случаях это лыжи не для вас. Я вот реально так считаю. Вот. При этом я точно знаю, что за фирма их сделала И я знаю точно стилистику этой конторы Как бы у них все лыжи такие Это лыжи, которые я не могу сказать, что они там плохие Потому что такой эффективности в этой дуге Наверное, вы не найдете больше ни у кого Но нужна такая вот узкая специализация? Ну, на мой взгляд, нет На мой взгляд, вот любительские лыжи, не спортивные Они должны быть вариабельны Они должны быть Доставлять людям удовольствие Давать какую-то вот эту гибкость в катании Здесь этой гибкости нет вообще и, в принципе, я считаю, что эта лыжа, она неинтересна вообще. Все. Можете со мной не соглашаться, можете соглашаться. Но мое мнение, оно вот такое, оно останется таким. Я пойду за следующими, подписывайтесь, ставьте лайки, ничего не пропускайте. Если вам эти лыжи понравились, пишите, я с удовольствием выслушу ваше мнение. Но обоснованное и аргументированное. Пока.